В Институте психологии и образования Казанского федерального университета прошла квест-игра «Эко-Татарстан». Организатором выступила студентка института Регина Рахматулина. Главным гостем мероприятия стал помощник депутата Государственной думы Российской Федерации Раиль Шамсуддинов. Участников квеста ожидали четыре станции. Задачи рассчитаны на решение экологических проблем, раздельный сбор мусора, выявление самого загрязненного города и многое другое. В конце игры каждая из четырех команд представила свою проектную работу решения проблем экологии Татарстана. Артем Тупичкин, Литяров, Универньюс.